для тебя одной пою Даже как ты нас, что носят печали Да мы любовь, как гостья, не ждали Мой ритм города, нас не смущает Лину кроет песком, стопотам а и грохотом уходим <тит> в горизонт. Все, что было до несути сон, по проводам уходит любовь до лесу Знаешь, что они не любитель долгих слов. Все, ты засияешь поперек и вдоль, сня с остановить и сомнений ноль. Но надо якоже и забыть про меня Знаешь, что они не любитель долгих слов. Если ты засияешь поперек и вдоль, сня с остановить и ноль. Надо якоже и забыть про меня